Давайте попробуем кратко определиться, куда можно вложить свои деньги. Речь идет о том остатки от вашего дохода, которые вы можете себе позволить отложить и куда-то вложить, которые не требуется вам для ваших текущих нужд для вашей жизни. Первый, самый распространенный и всем известный это банковский депозит. Но я считаю, что на текущий момент банковский депозит, ну, во-первых, это устаревшая форма, не самая высокая доходность и не самое безрисковое вложение. Да, вроде бы часть защищена, но если вы вкладываете в Сбербанк, конечно, ваша часть, не знаю, на текущий момент сумма может измениться, какая попадает под страхование, поэтому не будем к сумме привязываться. В любом случае, человек, если он постоянно откладывает деньги и хочет инвестировать куда-то, в частности на банковский депозит, то он в конце концов дойдет до той суммы, которая уже будет за пределами страховой. Можно положить там в 2, в 3, в 10 банков но это все интересно. Самое главное, что вкладывая в Сбербанк, да, вы, конечно, можете себя гарантировать, что часть у вас защищена, но вкладывая в какой-нибудь сортный банк, вы не можете никогда проверить документы, которые оформляются на ваш депозит. Были такие случаи, когда не фиксировался депозит и, соответственно, клиент не попадал под страховку. Да, это, конечно, неправильно действует со стороны банка, но вам от этого будет совершенно не легче, если вы с своим договором если в лучшем случае он у вас будет на руках будете ходить везде и доказывать что вы все таки делали банковский вклад а вам будет, будут говорить что банковского вклада, вклада такого не было на ваше имя не зарегистрировано поэтому достаточно сомнительная гарантия особенно если вы вкладываете в банки третьего сорта а именно туда несут как правило деньги почему потому что там выше процент который дает банк но и выше риск следующее что всегда приходит всем на ум когда ищут и думают куда вложить деньги это покупка недвижимости в недвижимости огромные минусы и самый главный минус это огромная неликвидность и высокий порог входа даже купить какую-то минимальную квартиру нужно несколько там тысяч долларов вы можете купить недорогую квартиру где-нибудь в какой-нибудь там деревне в каком-то небольшом поселке но она будет абсолютно неликвидна в случае, если вам потребуются деньги, вы просто не сможете от этой квартиры избавиться или избавитесь там, потеряв половину ее стоимости. То есть нет, не ликвидность, ну, плюс высокий порог входа. Да, можно купить квартиру в Москве, которую более-менее можно продать в Питере, в Нижнем Новгороде, но там будет и выше порог входа. То есть вы там не найдете там за миллион рублей вы квартиру, скорее всего, даже не купите. Если это будет квартира в хорошем районе, ликвидная, которую всегда можно реализовать. В любом случае это высокий порог входа и самое главное неликвидность. Есть альтернатива вложения в недвижимость, и мы будем говорить, это фонды ETF. Про них будем говорить отдельно. Это есть такая альтернатива покупка недвижимости. При этом вы избавляетесь от всех этих недостатков, от неликвидности и высокого порога входа. Следующий способ вложения это прямые инвестиции. То есть это покупка напрямую каких-то Работающих предприятий, инвестиций в землю, в сельское хозяйство. Могут быть разные схемы, но это опять же высокий порог входа, и вам нужно при этом владеть ситуацией, куда вы вкладываете, и будет ли то предприятие, в которое вы вкладываете, будет ли оно работать. Или если вы напрямую что-то целиком покупаете, вы должны этим как-то управлять. Это фактически аналог бизнеса. Вложение в золото и в металлы. Это все достаточно э, сомнительное инвестиции потому что золото может расти может падать То есть не факт что золото в ближайшие 10-15 лет должно обязательно вырасти мы можем оперировать только единственной статистике статистикой что золото росло на протяжении всей своей истории но будет ли она расти в дальнейшем и как скоро она начнет расти это сложно предугадать поэтому как основная инвестиция это Неправильно, но как дополнительно это возможно. Опять же будем инвестировать в золото при помощи ETF, будем об этом говорить. Антиквариат, предметы искусства, покупка монет. Все это сложный отдельный бизнес. И как правило предметы искусства очень сложно тоже реализовать. Монеты, которые вы можете купить в банке, сразу у вас будут терять в стоимости. Вы никогда не продадите ее монету за ту же сумму, за которую купили. Даже если она из драгоценных металлов. А если сможете реализовать, то сумма будет опять же существенная потеря ваших инвестиций. Следующая валюта. Валюту как таковую я не считаю способом инвестирования. Это может быть только средством сохранения своего капитала. Если вы, у вас много денег например, в рублях, вот тогда вы можете их поделить на доллары, евро и рубли по равных, в равных долях, чтобы застраховаться от того, что какая-то валюта может случайно обесцениться. Следующее вложение, очень модная тема сейчас, криптовалюта. К сожалению, я не имею понимания и, скорее всего, мало кто может понимать, сколько она должна реально стоить. Потому что пока на текущий момент нет никакой привязки этой криптовалюты к каким-то реальным активам. Если там доллары там, или рубли мы как-то можем привязать к нашей стране, к ее э, заводам, там к ВВП, к чему-то можем привязать, к каким-то активам, который существует, то криптовалюта она существует пока как-то как в каком-то своем подпространстве и стоит она сегодня 10 тысяч долларов там, за биткоин, а завтра может быть стоит 1 доллар будет и это не будет каким-то криминалом, потому что мы не можем определить сколько она должна стоить, к чему должна быть привязана. То есть это инструмент спекуляции. А мы говорим об инвестициях. То есть криптовалюта не является способом инвестирования на текущий момент. Можно вложиться в самообразование. Но опять вы получите какую-то новую специальность, какую-то профессию. Вы опять же будете работать на кого-то. И попадаете в тот же квадрант наемного рабочего. Ну или самозанятого. Я не говорю, что вложение в самообразование это плохая трата денег. Но это не является инвестицией в том смысле, в котором мы пытаемся это понять. Далее, сложение, вложение в собственный бизнес. Это хорошая инвестиция, но это сложно и опасно. Кроме того, очень мало кто способен вести свой бизнес, рисковать. И возможно, что бизнес, который вы начнете создавать, он может у вас развалиться, не пойти, быть убыточным. Это ваш риск. Поэтому это достаточно сложно. И ну, в любом случае это не получится делать параллельно с какими-то другими вашими занятиями. А мы говорим об инвестициях, которые можно делать параллельно, ничего не меняя в своем жизненном процессе, не меняя в своей, в своей работе, продолжая работать и занимаясь инвестициями только в свободное время. Следующая модная тема, которая везде рекламируется, это Форекс. Но это чистой воды спекуляция. Форекс рынок, мы будем о нем говорить, он создан был для банков. То есть для вас Форекс это может быть только спекуляцией. Причем все условия, которые созданы на рынке Форекс, они ведут к тому, чтобы ваши деньги как можно быстрее отнять и чтобы вы как можно больше потратили комиссии, но при этом, чтобы вы не заработали. Так устроен Форекс бизнес. А вот то, о чем мы будем в основном говорить, и что представляет самый интерес в плане инвестиций это облигации и акции компании. Подробнее мы будем разбирать все эти понятия. Облигации, кратко, это долг, который вы даете компании под заданные проценты. А акции это вложение в бизнес уже хороших компаний, покупка частички бизнеса. И именно облигации, акции и инвестиции в недвижимости через ETF, частично в золото, вот это то, чем можно о чем можно говорить и чем будем заниматься в дальнейшем в данном курсе есть еще модная тема такого стартапа который сейчас часто проглядывает в интернете можно его найти сразу хочу предупредить что это не будет иметь ничего общее общего с инвестициями в реальные акции и облигации стартап делается очень просто сначала кто-то маркетинг придумает красивую, красивую идею бизнеса создается какая-то однодневная фирма как правило это ооо какой нибудь агрохим биохолдинг название взято от балды дальше делается красивый сайт вкладываются в него хорошие деньги чтобы он выглядел классно проводится маркетинг в интернете вот в поисковике вы можете набрать такие понятия как куда вложить свои деньги и на этот запрос вот вы получите справа у меня есть два примера красивых вот красивые коровы сфотографированы поисковой строке всплывающих меню реклама будет на вас сыпаться даже организуются показательные экскурсии на эти предприятия рассказываются про классные перспективы бизнеса но задача всего этого тупо собрать как можно больше денег и заплатить тем менеджерам которые будут с вас эти деньги собирать компания ооо не подает никакой отчетности поэтому вы не узнаете как тратятся ваши деньги что они с ними делают? И у вас нет гарантий. Нет никакой истории компании, потому что компания это реально может, не существует. Может быть, какое-то хозяйство-то есть, на которое вас возят на экскурсию, но имеет ли отношение вот это хозяйство вообще к тому бизнесу, под который якобы собирают ваши деньги? Абсолютно никаких. И вы не будете иметь никаких отчетов о том бизнесе, в который будете вкладывать свои деньги. То есть вот на такие модные темы стартапов который в интернете всплывает, не попадайтесь. Это развод чистой воды. Никакого реального отношения к бизнесу, в который вы хотите вложиться, это не имеет. Хотите заниматься прямыми инвестициями, вот тогда купите хозяйство и сами занимайтесь его управлением. Но ни в коем случае, тем более под доход 36% годовых, да вообще развивающееся хозяйство, которое только начинает свою деятельность, не может такие деньги платить тем, кто в него вкладывается. Это просто нереальные доходности. И, конечно, их гарантируют вам. Кто их гарантирует, он просто вас обманывает и вводит за нос. Поэтому на это не попадайтесь. До встречи в следующих уроках.